Говорить, ну скажите, а можете сказать слава Путину, слава российским войскам. Ну, мне, мне для себя надо. Подожди я. Нет, Чё? Нет, говорить ничего не буду. Тю, та вы ж что ваша жена говорила. А? Жена же говорила, говорю, что где там она о, о, во, во-во, встречает бабушка. Видите, с красным флагом российские войска встречают.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 Давайте мы вам дадим продукты. Чтобы... Вам, вам же надо. Да Главное, чтобы вы за мир Попробуем. держите. За Путина. Держите. Вам надо. Держитесь. Вам надо. Держите. Давайте, давайте, давай, давай, пушите. Давайте, держите, без покида. Слава Украине. Слава Берите, берите! берите, берите.